Проходи. Ну, вот и познакомились лично. Ну, да как? На... Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Всем отрядам свободы. Мы наткнулись на вражеский отряд у фермы. Серьезное сопротивление. Нужна помощь. Повторяю, ребята, нужна помощь. Обеспечи подкрепление. Эй, народ, засекли нас. Да, вели Недалеко убежал наш комендант Однако хорошее ему место нашли новые друзья На дереве Ладно, хватит лирики Захвати ПДА этой скотины и дой ко мне Но пасаран! Спасибо за помощь После перестрелки на ферме понятно Что за нападениями на свободу стоят наемники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 Одна из антенн находится прямо здесь, на базе. Но две другие держат наемники. Помоги Короче, взять а эти установки под творится? контроль. Эй, чуваки, Удачи! Заходи, если чё. Ну. People, в Эй, чуваки, вот Кушай гранат, не обляпайся! Всё, Эй, прикрой меня! Эй, гранаты подешевели! На, кушай! Гранату тебе, жбан! Ну что, получил? Хорошо приложил гады. Ну что, так, Слушай, Град. И покойник И гранату на 10! Граната! Душа, гранат, Убила мужика! Слышь, ты или не уйдешь? ремонту центр А я тебя гранатой! за награды. Спасибо за помощь. Я уже и не надеялся, что ты согласишься помочь. В зоне-то народ больше сам за себя. В общем, я думаю, прищучили мы наемников здоровски. Тоннель, по которому они в долину перли, подорван, а на досуге ребята и следы с землей сравняют, чтобы даже мышь пролезть не могла. Но осадок, знаешь, остался кто-то ведь заказал нас наемником. Ладно, это уже не твоя головная боль. Заказчиков сами искать будем. Вот это от меня! Ну, вернее, от нас всех. Ветераны и новички, если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. Свобода приветствует Ну, всех. все, поговорили. Теперь за дело. Серье такое. Отличный подвал! А Сталкер один за другим дурные пруд. Чем им тут медом помазано? Да мля, жалко, что тут урод смылся. Ай хер с ним! Припыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Я сменил кут. Наземник, это Лебедев. Информация с ПД Аклыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились выжить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров.